Когда змей покинут норы И растаются зимние чары Пушки твари найдут свои пары Я уйду далеко в горы Перемены нагрянут скоро На пороге Размеры, Продолжает огромный город Юным делом не нужны шторы Для занятий пропестий с торгой ночные пары Раз и бог на черные шторы Одна позор А хорошие Какие дрови дуры Дурам нравится Крутить шум и Прикрываясь Форохом Здоров Чтобы мне дойти До упора Мало рома И крепкой сигары А мы Домашние народы ощущение простора, не тревожат мои сборы. Никакие обиды и своры, прекращаю пустые базары И пускай украдут их вор, фортуну может пьяну, а может вздурру И я тащу свою драную шкуру На крутую красивую гору Когда змеи покинут норы И растают зимые чары Божьи твари найдут свои пары Я уйду Далеко с